Всем привет! Давно с вами на связи не был Олег Факеев. И вот я с вами на связи. <coughs> Некоторых моих поклонников, как ты сказал, удивляет или что, как я снимаю видео? Короче, Меня, да поражает, па, поражает, на ходу. поражает. как я снимаю видео на ходу. Вот, в частности, Руслан. Вот он, всем привет. Он говорит, как ты бегаешь, снимаешь видео? Я говорю, ну, побежали. Вот мы бежим, снимаем видео. А вообще у нас сегодня психофизио... Терапия по бегу, потому что, кстати, я потерял беговой драйв и что то мне не бегается, а Руслан, да, а Руслан, ты не бегаешь, потому что у тебя травмы, травмы, травмы он не бегает и, короче, он на самом деле бегать может, вот он бежит, бежит со мной, и говорит, я пробегу с тобой сейчас. ну вообще, да, говорит, травмы не уже бегать, но бегать он перестал, бегать он перестал и мы решили что мы как два двоечника выйдем на совместную пробежку. И это даст нам толчок к этому беговому сезону. Ой, я не знаю, что из этого получится, но мы в это верим. Просто заявился. У тебя последуют ответы, или от тех которые говорю. За душу берет. За душу берет. Вот. Вообще, русланчик-то. 30-ник Суздаль сделал в прошлом году. 34. 34 километра. И был этому безумно рад. Безумно. А сделал, потому что я ему пропиарил. Суздаль. А у тебя было до этого десятка максимум. На 30. марафоне в московском 10, да, я да. первый раз вообще выбежал. Да, на трассу. А, а потом в июне 17-го было 21 40. Ага, ну вот, в общем, то есть тоже для него такой вызов был нормальный. Но сейчас мы. На паузу ставим что-то. Кажется, у меня сил-то немного бежать и говорить а -а -а. из-за того, что я не бегаю. А потом мы продолжим рассказик о беге по десятке на марафон. Я тут не успел заснять историю, как Руслан начал бегать, но, в общем, только положительные у него моменты были от бега. Но почему же, почему же, Руслан, несмотря на все все хорошее, мы перестали бегать. Как ты думаешь? Ну, у меня стопа разболелась после Суздали. Вот так у меня. Понятного диагноза до сих пор нет. Максимум, что есть травматолога после последнего захода шпора. Но ну, мы с тобой да. обсуждали, что да. там, скорее всего, нет шпоры, там что-то другое, наверное, у тебя. Вот сейчас пойду к другим, что скажут. А я вот не знаю, что у меня, короче говоря, ну, но надеюсь, что это вот будет значит, значительная такая пробежка. В поворотной истории я опять начну бегать просто, смонтирую видео и выложу все видео после этого. Благодаря тому, что вместе с Русланом пробежался. Надеюсь. Ну вообще у нас все хорошо сегодня зашло просто. Как ты? Я чуть Отлично. Скажу. Часок мы, да, часок мы прогоняли. Сейчас прогоняли не быстро. Ну, потому что Руслана быстро тяжеловато. А я вчера двадцатку пробежал. Я тоже не сегодня, мистер Скорость. И так ты -то был тоже черепашкой. Еще клевое воскресенье впереди. Еще клевое воскресенье впереди. Ну что, давай, спасибо, Олег. Тебе давай. спасибо. Я здесь биатлон. Ну все, на связи. Да, на связи. Давай, все хорошо. И чего вам надо сказать? Бегайте, бегайте, бегайте, бегайте, бегайте не бегайте. жалейте себя. Слева.